Здравствуйте, уважаемые! Открываем в нашем кулинарном блоке рубрику "Рецепты из пачки». Ни для кого не секрет, что на многих пачках продуктов, на многих упаковках продуктов, на многих упаковках специй и подобных соусов готовых есть рецепты, как из них, что с ними приготовить. И этим пора бы начать пользоваться, может быть, даже где-то немного манернизируя. Перед тем, как мы начнем, не забудьте проверить, подписаны ли вы на канал, поставьте лайк авансом и готовьтесь писать комментарий. А уж если совсем хорошо зайдет, лучшая благодарность для меня, это будет репост вот здесь, вот ссылочка на свои соцсети. Поделитесь А моей соцсети в описании. Так что, ребята, давайте приступим кулинарный выпуск у нас сегодня. Значит, смотрите. фастер для Матеус. Продается абсолютно везде, э -э, легко доступно, и имеет на себе рецепт. Ингредиенты на 4 порции. Но давайте по порядку. В общем, граммовки точные будут все в описании. Ингредиенты мы сликаем в изменим. Поехали. Спирали. Мякоть помидоров. 1-2 острого перчика. Оливковое масло. Экстрем вирджин. 1 зубок чеснока. Соль. Твердый сыр пекорино пучок петрушки ну и собственно дальше когда все готовить давайте разбираться потихоньку начали сразу же видоизменять нашу вот эту вот, вот, рецептуру потому, как мы задействуем не простые а макароны овсяные изделия макаронные living good овсяные паста без олд усилий так же как и те самые демотеисы это спирали Порция Living Good содержит 20% от рекомендованной суточной нормы пищевых волокон. В состав макаронных изделий входят овсяные отруби, богатые бета-глюканом. Скиниши просто. Посоленую воду засыпали. Стандартный объем на 100 грамм 1 литр. И варим 7 минут. Все, все просто, все легко. Стоимость их 69 рублей, если кто не в курсе, такая пачка на макарон, 400 грамм, 69 рублей. На Озоне, кстати, ролик, где много-много всякого разного приобрел с зона, вот здесь и в описании. Перейдите, посмотрите, дальнейшие ингредиенты. Вместо сыра пекорино, у нас чеснок. Вместо сыра пекарино у нас сыр качота. Тоже твердый сыр. Мишка, в чем э, пекорино – это э, сыр из овцы, из омьичьего молока, а кочто это сыр из козева. Получилось просто этот более доступный и довольно суть-то не меняется, в общем-то минимум. Вот. Финь. Итак, у меня есть еще вместо свежих перчиков, у меня есть маринованные холопенью, красненькие и зелененькие. Я думаю, красные использовать не будем, они по статье абсолютно одинаковые для контраста в красном томатном соусе. Пусть будет зеленый холопешечка. Так что, такие дела. Оливковое масло, ну, собственно, что там, соль, вроде ничего не забыл. Приступаем, собственно, ребятушки, в подготовительную часть. Продолжай. Ну ж, э, приступим. Приступим, пожалуй, с чесночка, с ним все будет быстро и просто. Сильно мельчить его не будем, просто хрясь, хрясь, хрясь, хрясь, хрясь. Полголубки лука, четыре зубчика чеснока. Прям сейчас все готово, поехали сразу же к Ну, где-то вот столько, можно всегда взять на пробу и понять. А, сколько чего тебе надо, как ты сильно острым мельчишь? Любишь не сильно, <связь> поздно чуть-чуть будешь -по мощнее, добавить побольше или люблю пострее, по поэтому, ну вот здесь, где, грубо говоря, 3,5 целых вот, перца, мне так кажется. Поэтому что любим самое а веселое и простое. <связь> Соответственно, наш сырок натираем. Да, ароматный, ароматный козий сыр. Прям э, похож, даже на парнизан, но по запаху его прям. Не так что прям козой-козой и не кузлом, но все-таки запахи есть. Погнали на, на мелкой дюрочке его. Вот они, наши 150 грамм сыра, немного халапенью, лучок, чесночок. И, по сути, можно приступать. Gotcha. Отправили нагреваться нашу водичку. Скавальдер нагревается. Теперь самое интересное и самое веселое процесс приготовления. Просто как э, дважды два. Как дважды два. Элементарно, ребят, здесь все просто. Поехали. Берем оливочек, буквально, чтобы э, закрыло дно, пол столовых ложечек, шпинг-шпинг, оливкового масла, экстра-верджин, леванули, ждем, пока разогреется, тем временем, наш уже подготовленный лук, вот-вот, э, поедет, поедет, и наша протертая томатина, томатина протертая муки, соло помодора, ребят, сразу скажу, это прям вообще наикрутейшее. Естественно, это лучше, чем любой э, какие-то чупы и все тому остальное, даже лучше, чем томатная паста. Можно прямо из свежих томатов сделать, протереть их э, через мелкое сито, прогнать, будет хорошо. Но у нас сейчас не сезон, поэтому берем вот такие вот протертые томаты. Самое полно, стоит недорого, не помню, чуть больше 100 рублей, и офигенски получится сейчас соус, э, все по порядку. Масло разогрелось, отправляем его в чеснок. Обжариваем до золотистости. А вот вам, кстати, сразу же и лайфхак. Чтобы не засралась плитка, плита и все тому подобное, лайфхак из общежной жизни. Берете полностью, накрываете фольгой, прям по комфорте, если это газовая плита да, под низ нагревательного элемента накрыли, и весь врач остается на фольге. Фольгу скинули, выкинули, фигня стоит, и меньше за запар по отмыванию, прилипанию и всему остальному. Пользуйтесь, пользуйтесь. Вот так вот вот оно выглядит, наша темненькая, темненькая фуцилия овсяная. Водичка закипела. Отправляем вариться, засекаем 7 минут. Помешиваем. Фуцилии помешали, варим. И теперь, когда уже легкая золотистая, легенькая появилась, закидываем наш ароматный перец холотанью. И вот так вот оно у нас призолотилось, прихватилось. Самое время нам теперь сюда отправить нашу пасату. потрясающе. Прям как густой-густой томатный сок. Утушиваем это все до более плотной консистенции минут 10 на небольшом огне. И, собственно, потом сразу же соединяем с нашей пастой. Заправим, как будет у нас соус и паста, наши овсяные макарошки уже подойдут. Так что, в принципе, увидимся на дегустации. Сюда не подсаливаем, можно подключить, чем таким один Увидимся на дегустации и блюда. Ну, дамы и господа, наша паста рабьята готова. Прикрыта зеленью, приправлена э, козьим сыром. Давайте пробовать. Вот отдельно овсяную макарошку одну. Ммм, Это очень интересно. Кстати, у меня уже на канале есть рецепт из гороховых макаронов, Он вот здесь, вот в описании. Обязательно перейдите, посмотрите. тоже очень интересный трешовый э, ролик. Давайте затестим. Сырок подплавился, сырочек тянется. Блин, это просто ароматнейшее. Вот это вот сочетание именно протертых томатов и именно козьего сыра, он подсоленный, поэтому дополнительно соус не солили, соль была и в соусе, слегка подсолили макароны это, собственно, рыхлости, аромат потрясающий. консистенция вот именно как надо упарилась, и вот эта легенькая-легенькая остринка от а, холопешечки, это именно то, что нужно, это дополняет Если бы, конечно же, не козий сыр, можно было бы считать это полностью веганским блюдом, так как овсяные макароны, так как всего лишь паста, никакого мяса, но козий сыр, хотя, как я, Понимаю, вроде как есть какие-то виды вегетарианцев, которые козье молоко, ну в принципе молоко употребляют, потому как для этого же животное не умирает. Я не знаю, как правильно этот вид веганов называется, но в общем есть такие люди. В целом сами по себе овсяные макароны не особо насыщены по вкусу, но они легко отварим 7 минут, это довольно-таки хорошо, плотный, э, замечательные А вот э, соус, конечно, с этим сочетанием лучок, чесночок э, и ничего более, да, и хлопешечка для остроты. И петрунгель, петрунгель, как вы уже знаете, петрунгель это лучшее украшение для всего. Можно было к что-то действовать, но здесь вообще не принципиально. Это потрясающий. Настоятельно рекомендую. В общей сложности ушло времени порядка 20-25 минут. Готовилась дольше, чем резалась, да, что тут наверное, нарезал, нарезал чеснок, хлопешку слегка порубил, по факту уже нарезанный, в да, маринованном виде, и все. Четыре офигенных, сытных, здоровых порции, это готовится 25 минут, и никаких усилий, никаких сверхсложностей, все продукты легко доступны, Но, естественно, это лишь было мое извращение, взять именно овсяные макароны, в целом любая, любая паста, мне кажется, что здесь именно или именно спирали, чтобы обойдут лучше всего, чтобы вот этим соусом это все лучше прописывалось и схватывалось. Но можно, конечно, импровизировать любые макароны. И главный секрет, конечно, в том, что соус должен быть протертый. Ну и сыр, естественно, пекорино. Пекорино, ну, либо другой м -м, хороший, хороший сыр. Даже пармезан, блин, сойдет. Даже пармезан сойдет, потому что сыр всему голова, дает схватывание, дает сырановатость. И от этого все получается крайне потрясающе. Так что, дамы и господа, Готовьте простые блюда, используйте протертые помидоры а, на коленях берите томатную пасту. Ну или если у вас а, все хорошо со свежими помидорами, готовьте и свежий помидор, что там, просто ошпарил кипятком и снял кожу, и все, и погнал попирать. Да, соуса, все будет потрясающе легко, дико ароматно. Ребят, спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, все точные громовки, конечно же, в описании граммовочки в описании. Не забываем переходить на канал и смотреть другие видео с канала по подсказочкам. Также вот здесь еще рецепт из внутренних макарон Ивана Амалия это, это прям о, быстро просто и замечательно. Я вам свой лайк даю. Люблю. Лайк даю рецепту. Лайк даю рецепт с пачки. Первый на канале.